Чтобы стать счастливой, достаточно знать несколько вещей. Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Елена Алексеева. Кто присоединяется впервые на мой канал, добро пожаловать! Мы здесь говорим об отношениях женщин и мужчин. Ну, я буду больше все-таки настраиваться на женщин. Да? Все-таки я надеюсь, что больше смотрят женщины мой канал. И мой канал больше посвящен женщинам. Хотя сейчас много в наставничество мужчин приходит, но все-таки настраиваюсь на женщин. Итак, чтобы быть счастливой какие моменты достаточно знать, чтобы быть счастливой? Первое нужно не обманывать себя, что я счастлива, а быть счастливой на самом деле. Это немножко разные моменты. Очень многие женщины стараются себя обманывать, что я счастливая, что мне хорошо и мне комфортно. На самом деле это немножко по-другому. Здесь важно быть честной для себя. То есть, возможно, это прям сделать такую практику простую. Да? Взять листок бумаги, разделить его напополам и написать. В одну графу плюсы, в другую минусы. Да? То есть, что мне помогает быть счастливой и что мне мешает быть счастливой. И стать, э э сделать какой-то честный вывод для себя из того состояния, в котором вы находитесь. Да? Что может нам мешать быть счастливой? Это, конечно же, обиды, недоверие мужчинам, э э чувство несправедливости, чувство угрызения совести какой-то, за какие-то ошибки себя женщины иногда там поедают, да, а, какие-то обиды на родителей, мамины какие-то, программы, которые там загружают там, нам в детстве, да, там, нет никто, звать тебя никак, ты молчи, тебе не высовывайся, не, не, не, вы, не сиди смирно, да, там. Э Довольствуйся тем, что есть, да, еще какие-то моменты, да, то есть посмотреть, какие есть у вас такие программы. Если они есть, они будут мешать вашему счастью. То есть их нужно просто проработать, трансформировать в позитив, распаковать в них хорошее. То есть вы плохое в них видите, а в них есть еще хорошее, и его нужно распаковать. И получить этот ресурс плюс. Для счастья важно осознавать себя здесь и сейчас. То есть не когда-то я там буду счастлива, когда я там заработаю миллион, да, или когда-то я была счастлива, да, там и счастье мое прошло, иногда женщины говорят. Нет, нужно в настоящем времени быть счастливой от того, что птички поют, от того, что время года сегодня самое красивое, да, будь это весна или осень, лето, зима, неважно, да, то есть в каждом дне есть что-то свое, уникальное, которая нас может сделать счастливым. И важно это уникальное – увидеть, найти, почувствовать, да, что вот сегодня я буду радоваться вот этому. И, конечно же, нужно разрешить себе радоваться, разрешить себе выбрать ту, то настроение, которое вас делает счастливым. То есть если женщина сидит там... Э, прямо из стихотворения захотелось сказать, да? помаковку, да, как это в грусти по маковку, да, сидит, и ждет, что вот что-то должно само случиться в ее жизни, чтобы вот стало легче, да. Или что-то должно такое произойти вот там, я не знаю, там, принц на белом коне постучался в дверь и сказал, дорогая, выходи за меня замуж, да. Или там, я не знаю, дали премию на работе, еще что-то там, что там. куда-то позвали в какую-то поездку, друзья, еще что-то, да? то есть что-то должно произойти, то есть оно не происходит и не происходит, и женщины иногда тратят целую там жизнь на какие-то вот такие ожидания напрасные. Не ждите чуда, чудите сами, делайте то, что будет вас делать счастливой. Возьмите еще один лист бумаги и напишите на нем, что вас делает счастливой. Каждая женщина уникальная, она может написать свой многотомник про то, что ее делает счастливой. По большому счету это чаще всего какие-то маленькие вещи. Это какая-то музыка, которую она любит. Может быть это спонтанный танец, когда ее никто не видит, она может спокойно подвигаться. Может быть это йога, может быть это прогулка двухчасовая, которая приходишь и прям чувствуешь кайф реальный прям. Может это хорошие друзья, может это времяпровождение выходные, самый лучший выходной провести с самой с собой или в компании, да? Для кого-то это шоппинг. То есть очень часто женщины э, зависают в этом шопинге, но он чаще всего кратковременный, особенно если ты купила классную вещь, а одеть ее некуда, да? То есть друзья никуда не позвали, мужа нету, мужчины тоже нету, на свидание не пойдешь. Одна посидеть в баре, попить там пиво или кофе, ну это мало э, результат. Э, круче результат, когда ты одела какую-то вещь, которая тебе нравится, э, увиделась с подругами, они тебе говорят, слушай, тебе так классно, тебе так этот цвет вот входит, тебе вот э, прям под глаза вот это или там под прическу. Вообще ты сегодня замечательно выглядишь. Вот эти вот эмоции, это тоже ресурсы, и они нужны, поэтому общаться нужно будь это офлайн, будь это онлайн, да, то есть, ну, в онлайне мы чаще всего там сидим в каких-то домашних э, одеждах, да, и вот с кем-то даже на видеоформат выходим и говорим, ой, извините, я там в пижамке, да, э, и с подружками точно так же, то есть, тут вроде как на шопинг сходила, в шифанере э, полно висит, одежды там погладила, привела в порядок одежду, да, а дома сидишь в пижаме, да, то есть, здесь для этого нужны выходы обязательно куда-то в свет, в оффлайн, да, живую куда-то пойти, с какими-то подружками о чем то договориться, какой-то девичник в баре попить чаю со сладостями, там, я не знаю, какой-то музей сходить, в театр. В зависимости, обязательно нужно иметь, пусть не друзей, но каких-то знакомых, с которыми вам приятно, комфортно вместе проводить время. Это очень важно. Если у вас внутри уже нету обид на родителей, если у вас нет обид на бывших мужчин, не просто я их прощаю, вы сказали, да, нет. Иногда вы сказали, я прощаю, а вот в этой, в этой вашей фразе прям чувствуется боль, да, которая изнутри идет, и прощение как таковое не произошло. Чтобы произошло прощение, нужно проработать это в практиках очень хорошо. И результат после практик такой, что вот плохой человек, он с вами неправильно поступил, но вы увидели, какой опыт он вам помог прожить. И этот новый опыт, который вы осознаете, что вы прожили благодаря вот и плохим поступкам плохого человека, который приводит к какому-то классному результату. И по-другому не могло быть. То есть вселенная не могла вам дать вот этот классный результат, позитивный результат, без прохождения через вот тот опыт. Когда вы это понимаете, и вы можете этого плохого человека после проработки поблагодарить за тот опыт, который он помог вам прожить, вот это качественное прощение. Если благодарность у вас не возникает за именно это плохое опыт, за именно этот негативный опыт, не за то, что там э, что-то еще хорошее этот человек сделал, нет, а именно за этот плохой опыт вы можете быть благодарны, тогда вы освобождены от обиды. И обиды, которые вы из 100 человек простили 99%, а одного так и не смогли простить. Всю эту работу вы сделали напрасно. То есть нужно всех суметь простить. Вот это важно. Тогда вы освобождаетесь. То есть человек, который сумел простить других, он освободился. Он освободился от мешка с камнями, который нес за плечами всю свою жизнь. Или мешка с протухшей картошкой, которая еще там пахнет за километр уже, да, из этого мешка. И бросить трудно, и нести тяжело. Вот что такое обида. И от, когда человек прощает, не тому легко становится, которого он простил, тому, скорее всего, еще тяжелее станет, потому что он не понимает, что за такой поступок можно простить. Легко становится тому, кто простил. И это настоящее счастье. Когда понимаешь, что я по-настоящему простила, я могу продолжать общаться с этим человеком уже в позитивном ключе, даже после того болеего опыта, который он мне помог прожить вот это счастье когда у вас нет обид на себя нету обид на бывших мужчин на родителей на детей ни на кого нет обид когда вы освобождены вы автоматически становитесь счастьем вы поднимаетесь в вибрациях более высокие вибрации и с вами комфортно приятно сколько бы не было женщине лет которая сумела избавиться от всех этих негативных эмоций и сумела э, проживать каждый свой день счастливо и находить в нем позитив, необходимый. Рядом с такой женщиной хочется находиться. И женщинам, и мужчинам, и детям вашим, и родителям вашим. Они просто питаются вот этой энергетикой, которую вы излучаете, а вы излучаете из полного сосуда. То есть от избытка излучаете эту эмоцию, позитивную эмоцию. Потому что вы наполнены. Не последнюю вы отдаете эмоцию, а из наполненного отдаете, И всем вокруг вас комфортно и хорошо. И тогда вы как женщина, как человек на планете, вы становитесь созидающей личностью. Вы уже созидаете вот это пространство вокруг вас, ту реальность, которая наполнена позитивом. И когда женщина продолжает жить в обидах годами, она разрушает себя в первую очередь и все вокруг. Никакие витаминки и таблетки не помогают восстановить здоровье. Никакие практики не помогают восстановить финансовые изобилие, которое сблокируется, когда женщина проживает свою жизнь в обидах, в страхах, в недоверии к окружающим, в недоверии к вселенной ко всему-всему вокруг, к людям вокруг. Поэтому счастье – это когда вы освобождены от страхов и обид, от негативных эмоций, когда вы любите себя такая, какая есть, с морщинками, там, с маленькой грудью, с кривыми ногами, я не знаю, там, с рыжими волосами, там, да, которыми вот я плакала в детстве от рыжих волос, когда меня обзывали одноклассники, и мне казалось это большое горе. Когда я стала по-другому относиться, то и люди стали меня называть уже рыжей в каком-то позитивном ключе, приятном ключе. Все зависит от того, как мы к ситуации относимся, ни больше, ни меньше. И а, если мы умеем ко всем ситуациям относиться по-настоящему а, позитивно, находить в них позитив, распаковывать этот позитив, то наша жизнь начинает играть совсем другими красками наполняться совсем другими красками, яркими, позитивными, классными. И мы становимся примером для многих других людей, которые точно так же, как и мы, проходят свои испытания и иногда зависают в них и не знают, что делать. Поэтому чем больше позитивных, счастливых людей на планете, тем больше света от самой планеты. Так что, дорогие мои, посмотрите, на моем видео есть на моем канале есть видео, как вы можете проработать свои негативные эмоции, которые вас уже там, заглючили, да, заблокировали да, какие-то моменты. Проработайте обязательно и будьте счастливы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие новые видео, которые я для вас уже приготовила. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.